Здравствуйте, дорогие друзья! Канал «Центр Доктора Блюма» с вами, наш проект жизнь и цикл передач «Коронавирус. Градиенты здоровья". Сегодня мы продолжим работу в кабинете доктора Блюма, где он продолжит свой цикл объяснений, связанных с тем, каким образом циклические процессы, волновые процессы и, прежде всего, каскадные взаимодействия в организме, являющиеся основой того, что он называет каскадно-волновой биомеханики, которая достаточно подробно изложена в новой книге, спешите, называется «Заказать», потому что первый тираж фактически раскуплен. И сегодня будет продолжение первой части которая была посвящена именно вводным пониманием тех самых 12 циклов, 12 компонентов общего цикла э, каскадов, происходящих в организме на примере большого и малого кругов кровообращения. Добрый день, мы продолжаем нашу тему и следующим моментом, который я хочу объяснить, это вот что. Мы знаем, что внутри организма много самых разных У органов, которые из себя потом, потом между собой объединены в системы жизнеобеспечения, объединены в разные структуры и все остальное. И важно для этого понимать следующее, что внутри организма каждый орган сам по себе. Сам по себе это первое. И второе, что он часть целого. И эта его часть целого заключается в том, что он выдает внешнюю функцию. Почему мы эту тему затронули? Потому что, смотрите, у нас легкие. И тот газообмен, о котором мы сегодня, вернее, в предыдущий раз начали говорить, это для легких внешняя функция. А внешняя эта функция легких должна быть самой, самими легкими как органами, а быть обеспечена. А Она может быть обеспечена при одном условии. Если само жизненное пространство этих легких не стеснено, если у самого у, у, легочных, у легких есть свое жизненное пространство. Оно определено их анатомическим местоположением. У легких есть своя морфология, как они сделаны, как они устроены. И эта тканевая структура, она тоже должна соответствовать определенным морфологическим законам. У этих легких, как органа, есть своя внутренняя функция. То есть это то, что они делают для самих себя. Теперь у них есть сво свое кровоснабжение, свое энергообеспечение и своя иннервация. Итак, я назвал шесть базовых моментов, которые данный орган, должны, до которым данный орган должен соответствовать. Первое ⁇ это анатомическое местоположение. Вот. И эти легкие, они с чем-то соседствуют. Мы же знаем, что между ними находится сердце. Легкие находятся в определенном мешке плевральном. Оба легких между собой имеют еще это срыгастение. Дальше они и вставлены в грудную клетку, сверху будет апература, а снизу будет диафрагма. И так далее. Мы говорим о анатомическом месте положения. Второе. Как легкие сформированы, сделаны на тканевом уровне. Это морфология легких. Это вторая часть. Третья часть, что сами легкие для того, чтобы они могли функционировать и выдавать <coughs> внешнюю функцию, у них должна быть иннервация. Они все подключены к единой нервной системе. И вот эта инновация, она тоже будет по, 8, по вот этой восьмерке, она должна быть реализована. И об этом мы потом будем говорить. Дальше. У легких есть свое кровоснабжение. Это они участвуют в газообмене. А легкая как орган, оно имеет свой приток, отток. И к легкому вот отсюда, вот так, видите, написано, что и легкие как органы, в том числе, они представлены вот здесь и кровоснабжаются из того же большого круга. Здесь они как бы участвуют в газообмене по малому кругу, а здесь они как часть большого круга представлены как органы. Дальше, теперь у легких есть своя, итак, мы определили структура, форма, функция, энергообеспечение, кровоснабжение, иннервация. То, что я нарисовал, это по нашему матричному принципу есть не что иное, развертка вот такого кубика. Вот шесть сторон этого кубика, я просто нарисовал разметку, и если теперь какие-то из этих моментов будут где-то нарушения, либо на уровне формы, грудная клетка сама деформирована, сдавила легкая часть легкого будет по-другому как минимум функционировать, дальше Часть легкого плохо работает, у него изменилась морфология, его клеточная и архитектура соединения ткани, в которой встроена клеточная структура легкого, будет нарушена, значит будет проблема вот здесь, следующий уровень. Вот. У легких есть своя функция, и его жизнедеятельность, его тканей, она происходит тоже по определенным законам. И это жизнедеятельность легкого рака вот мы говорим о его собственной жизненной функции. Ну и теперь четвертое, это у нас иннервация или нейрообеспечение, нейротрофическое, нейрогуморальное, нейродинамическое и так далее. Дальше это кровоснабжение, а это энергообеспечение. Вот теперь мы любую проблему нашего здоровья будем разбирать по этому матричному принципу. Мы говорили, что каждый орган, он сам по себе, и только когда его собственные интересы соблюдены, орган будет выдавать... И предназначенную ему внешнюю функцию. В данном случае, если мы говорим о легких, то оно будет осуществлять вот этот вот газообменный свой участие в газообмене. И на его поверхности будет происходить газообмен.